Сергей Труханов. Колокольчик, голос ветра на китайском красном клёне. Мне сказал татуировщик. Будет больно, дорогая. Он собрал свои иголки, опустившись на колени. На его лопатках птица вдали дело не мигая. Он достал большую книгу в тростниковом переплете. Будет больно, дорогая, выбирай себе любое. Хочешь спящего дракона? Хочешь бабочку в полете? Это тонкое искусство Именуется любовью Я его коснулась кожи Нежной, смуглой и горячей Словно мед в бокале чайном, Разведенный с красным перцем Будет больно, будет больно Я не плачу, я не плачу Такую птицу На груди вот здесь Над сердцем Колокольчик, голос ветра Разбудил нас На рассвете Алым, желтым И зеленым туновение Китая Было больно, больно, больно Но прекрасней всех На свете где горела птица На сцену выходит дуэт, не так давно рожденный у нас в Азисе, но тем не менее, да ладно.